Не будь щукой, мудрый опыт, о котором знают немногие, а жаль. Опыт – драгоценное сокровище, которое делает человека мудрее и сильнее. Приобретается он чаще всего благодаря собственным ошибкам, иногда неудачам и разочарованиям. Тем не менее, пройдя некоторые испытания, человек испытывает духовный рост и становится более приспособленным к быстро меняющейся жизни. Однако опыт может сыграть злую шутку и сильно навредить. Некоторые люди неправильно им пользуются, они расценивают его как ошибку, которую ни в коем случае нельзя повторять. Мало кто извлекает урок, оценивает свой поступок, и правильно пополняет багаж опыта, из-за чего сами себе создают проблемы на пустом месте. Если в их жизни случилась неприятная и плохая ситуация, то уже после нее, в приблизительно похожих, они видят именно этот исход событий, даже не подразумевая о возможных последствиях. В этом случае опыт – это сильнейшие препятствие, которое словно блокирует любое действие. Очень важно уметь разумно руководствоваться опытом, иначе он обернется сплошной неприятностью. Получив однажды отрицательный ответ, человек подсознательно в будущем ожидает снова такого же исхода. Но прошлое не настолько прямолинейно влияет на будущее. В данном случае, эти события идут параллельно, и никогда не пересекутся. Опираться на опыт нужно, но без фанатизма. Иначе можно упустить то, что предначертано нам свыше. Может получиться так, что мы своими руками не впускаем будущее в нашу жизнь, словно закрываем двери прямо перед ним. Из-за подобных поступков, очень часто приходит разочарование. Потому что нутро знает как необходимо поступить, однако разум опирается на опыт и диктует свои правила. Рассмотрим эксперимент ученых, который доказал, что необходимо двигаться вперед, вне зависимости от когда-то реальных преград и трудностей. В достаточно большой аквариум поместили щуку. Все время она плавала по нему, исследовала каждый уголок. Через некоторое время, часть аквариума, а именно половину, отделили прозрачным стеклом. Сначала щука пыталась пробраться во вторую часть своего жилища, как и раньше, но сейчас ей не давало это сделать стекло, которое она не замечала. Ее попытки были частыми и долгими, однако, через какое-то время щуке надоело биться головой об стену, и она перестала это делать. Плавала только в половине, спустя время, прозрачное стекло убрали, и доступ во весь аквариум был снова открыт. Только вот щука больше стала плыть во вторую половину. Она не стала делать новые попытки, чтобы пробраться через препятствие, которого уже не было. Так она и плавала лишь на одной половине, и второй даже не пользовалась. Очень интересный и поучительный эксперимент. Щука всего лишь рыба, которая отразила сущность проблемы, и возможный способ ее решения. Какое-то время человек делает много попыток для преодоления трудностей, он очень настойчивый и упрямый. Но в какой-то период времени, у него заканчиваются силы бороться, руки опускаются. прям как у той щуки в аквариуме. И уже далее, создаются некие границы наших возможностей. Эти границы мы создаем сами, они мешают нам развиваться и приобретать духовный рост. Может быть, пора стереть их. Они не дают возможности двигаться вперед, именно поэтому происходит какое-то торможение. Нам пора перестать опираться на негативный опыт, который очень глубоко осел в нашей голове. Как только это случится, у каждого из нас есть прямая возможность стать лучше и счастливее.